Ребята, в общем, знакомлю вас с моим другом, Джамик, вы его, может быть, помните. Я уверен, что это 100% помнят те ребята, которые были с нами на судебном заседании в Казани. Тогда же мы с Джамиком познакомились. Сколько это зашло? Но это больше трех, лет, больше трех лет назад мы познакомились с Джамиком, в общем-то все это время, когда я уехал уже из России, мы продолжали общаться, мы поддерживали связь Тогда же, ровно когда и я уехал из России, уехал и ты, а, ты уехал куда? Я в Европу уехал В Европу какое-то, ну, собственно, в существенное время, три года ты прожил там, работал, мы с тобой всегда были на связи, общались, и Джамик всегда мне говорил, я с тобой окажусь рядом, сто процентов, посмотришь Нужно немножко подождать. И вот мы немножко подождали, ребят, пока я сейчас где-то был в рейсе, катался, да, приехал джамик, мы теперь живем все вместе, сняли большой дом, через неделю вам похвастаемся, покажем, там есть чем хвастаться, теперь мы да, такая большая-большая одна большая семья, наша русская комьюнити разрастается, нас становится еще больше, ну, в общем, что-нибудь ты скажи, чего я всегда говорю, ты просто сидишь в кадре. я просто еще первые дни, Жень, поэтому... Аккуратно, ну, что оказался все. в Америке? Конечно, потому что это страна возможностей, которая предоставляет тебе шанс выжить И не только выжить, но и расти как-то Куда-то э, выйти вперед да. и смотреть э, уже Светлое будущее Да, и как бы уверенно, вот что, уверенно То есть, если ты живешь здесь, не нарушая никаких правил, согласно местных, местных канонам, законам, то тебя никто не тронет ты будешь жить, работать и расцветать. И но у тебя после... есть четкий план, чем заниматься, ты знаешь, да, плюс-минус так примерно? Ты... Да, конечно, да. сейчас пока есть, конечно, свои широковатости, но вначале да. нужно на ноги встать, как и в любой другой стране, не обязательно это Америка, вот. ну а дальше уже Будем смотреть, куда дальше двигаться. Да, да. Время да. покажет и От... страна покажет. Отлично. Так что, ребята, будем буду я вам, вас, вам буду показывать всех-то ребят с кем кто, кто недавно приехал, с кем мы дружим, общаемся и за каждым вы будете следить через там месяц покажу через еще один месяц покажу кто чем занимается, как как устроился, правильно? Поэтому. Да, пока ты только приехал, пока с работы еще определяешься, ищешь какую-то подработку. Ну, посмотрим, что изменится через пару недель, через месяц, да, где-то будешь работать, какими трудностями столкнешься. Пока ты водительское удостоверение делаешь, ну, соответственно, мы сейчас прописку делаем, чтобы у тебя была, ну, такая условная прописка в момент как таковой прописки нет. Ну, договор какой-то был с, с домом, водительское удостоверение, там с автомобилем разбираемся, ну, вообще такие вот все дела, все мелкие какие-то дела. СИМ-карту, связь, банковский счет. Сегодня вот банковский счет, банковский счет да. Да, телефон, и телефон да. взял и мобильный, мобильный интернет, все. Есть. Поэтому очень интересно, будем наблюдать, через месяц выйдем снова на связь. А я бы хотел бы еще добавить, что ребята, те, которые ставят цель перед собой приехать сюда в США, то э, не унывайте, главное не сдаваться и идти вперед. А это касается особенно моего очень близкого друга Серж. Серж, теперь передаю отдельный привет, потому как да, так получилось, но ничего, не ни боги кошки обжигают все вернется и обязательно и обязательно здесь также будем вместе так сидеть я уверен рано или поздно короче ребят вот с вами вас еще знакомлюсь ребят привет привет, привет. вальтер, вальтер. Элина. Артем. артем артем все знаете в общем с Вальтером мы сколько с тобой знакомы, Ну мы знакомы были как бы вживую не но долго общаемся уже год? Больше, полтора Больше, наверное, да. Из России, из Питера. Из России, из Питера. Переписывались, позвонивались. Но мы не виделись никогда в России. но виделись Майами. Да, и долго общались, переписывались. Ты, я помню, мне звонил, когда я работал, по работе много мы общались. Как, чего, где, нюансы все уточнял. Он еще постоянно уточнял. Я думаю, блин, наверное, никогда не Нет, я говорю, много спрашиваешь, да, но было бы приятнее, если бы я понимал твои серьезные намерения. Но я их тогда не понимал. Я думал, так и не еще да, Я сама серьезно. Человек приехал сколько? Два? Три месяца? Сколько? Три месяца. Ну, моей три месяца, мы да. И мы сразу во второй день, наверное, с тобой уже увиделись. И да. все, сейчас вот дружим, общаемся. Да. Я вот сейчас ну, на прошлом деле... мы вообще красавчик. Всем помогает. Спасибо. Советом, делом. Советом, общем, делом. И В общем-то, все. Вот завтра как раз да. сейчас сидим, общаемся. Что делать завтра? Если погода нам позволит, сегодня да. не очень летная. Футбольчик. Футбол, фляжный, волейбол, пляжный. Да, у, у ребят есть теннис, на теннис приглашать, но очень классно, ребят, давайте, приезжайте все, мы всех россиян и не только россиян, правильно я говорю, не только же россиян, да, да, да, ты да, же да. изначально не из России, а, нет, у нас нет, нет. Таджикистана. откуда? из Таджикистана, Это поэтому нравится. мы рады будем вообще наших соотечественников, так назовем, в общем, в общем, да, видеть видеть всех, поэтому приезжайте, давайте знакомиться, помогать друг другу с домами, Вальтер тоже, когда узнал, что мы дом ищем, говорит, я могу помочь чем-то, да. в общем, друг другу помогаем, машину найти, квартиру, устроиться, а это и... так просто компания, правда, но это, это, то есть все равно тебя это не сделает как бы полноценным там твое да, богатство, например, да, если да, у тебя да. есть куча денег, ты купил машину, квартиру, но тебе все равно нужен круг общения, правда? и мы этот круг общения вам обеспечим, обеспечим, да. поэтому приезжайте, давайте знакомиться Вальтер к себя всегда в гости приглашает ну, в теннис, в футбол, в чего угодно да, поиграть да, да. а еще, и, кстати, фирмы, мы теперь можем открывать фирмы, я нашел контакт очень хороший, кому нужно открыть свою компанию сокращать сроки, очень быстро, то есть тоже можете обращаться. Там. Все, супер, звоните, звоните, пишите. Это реклама, это просто помощь. Давайте, на связи. Короче, ребят, давайте, смотрите, вот у нас есть живой пример Томасу, сейчас исполнилось 17 лет. Томас это сын Вальтера. И сейчас он имеет право получать водительское удостоверение по законом Америки. И что тебе для этого нужно сделать? Вот тебе 17 сейчас, ты уже что сделал? Ты уже сдал какой-то экзамен? Я уже сдал экзамен на курсе, и сейчас у меня есть доступ к экзамену, чтобы сдать через интернет. Я могу сдать экзамен на класс Е по вождению, по драйвер лайсенсу и пойти в DV, просто сфоткаться, и мне дадут первыми драйву лассенс. Что он дает? Ты можешь пойти uh, и просто поехать uh, со своим родителем, либо человеком, которому старше 25 лет, и у него есть водительское удостоверение данного штата и ты можешь просто с ним ездить обучаться сколько угодно через год ты можешь пойти и сдать уже практический тест на вождение с офицером и тогда тебе дадут нормальные права да. американцы, как правило, получают уже в 16 лет обычные права и могут возить пассажиров кого угодно то есть подожди еще раз, сейчас у тебя есть у тебя сейчас есть просто пермит, по которому ты должен год отъездить, ну то есть как бы стаж у тебя должен быть год этого пермита может даже не есть, и только через год ты получше настоящего дискуссия, правильно я понимаю? Именно так, да. И только после сдачи практического. практического. Теста, а сейчас да. ты просто теорию сдаешь, и, по... и эта теория достаточно для того, чтобы в интернете. Достаточно для того, чтобы ездить с родителем, либо тему кому старше 25 лет, правильно? Да, и рассекать по свободным дорогам. Да. То есть условно ты сейчас со мной или с ребятами можешь сесть и поехать, да? Кто старше 25 лет? Условно, да. С ребятками пиццу заказали ожидаем, время 11 часов, дождь идет, пальма, красота, блин, какой кайф, ребята, в Майами кайф, То есть даже дождь идет, температура воздуха градусов 25, наверное, сейчас. кайфуем завтра у меня выходной еще один, сегодня субботу, завтра расхитень, короче, как у белого человека практически а в понедельник опять за работу, ребят, послезавтра машина уже на найдена, до Чикаго обратно мне уходит где-то 5-6 дней, опять сюда обратно, в Майами, здесь у нас с друзьями большая встреча Два Женька приезжают, вот, Джамик, Артем. Собираюсь то ли на Киевэйс, то ли еще куда-то съездить, может быть, где-то недельку себе перерыв все сделаем все вместе. И потом уже все, я вылетаю, выезжаю отсюда из Майами в Калифорнию. Там трак готовлю, подготавливаю, масло меняю, там смазываю, ставлю на стоянку, и уже до следующего года он остается. Я лечу в Доминикану, как я вам уже говорил, в Там, наверное, где-то еще билет прав не брал, ну вот, отель уже забронировал сейчас возьму билет, я просто думаю, то ли там неделю, то ли 10 дней побыть и оттуда лечу опять через Америку, через Нью-Йорк так что я вам много, ребят, стран и городов покажу лечу к папе в Таиланд такой примерно план Сегодня встретились с ребятами. Здорово, Томас. Да, Томас, рас расскажи, пожалуйста, знаешь, что я вчера у тебя забыл спросить? Да. Про еду. Что вот вы ходите? Ты ходишь в школу здесь устроил. Соответственно, сколько ты классов в России закончил? А, я закончил в России 9 классов. И сюда пошел в какой? А, в 10 класс, в high school. Да. И там оно, она бесплатная школа, родители ничего не платят? А, родители ничего не платят, потому что это public school. Тут паблик школ очень много, и они почти ничем не отличаются от частных школ образование на нормальном высоком уровне тем более относительно России, как я считаю. Ну, короче, тебе, тебе нравится, да? Короче, здесь все классно. Ты скажи, знаешь, что я расскажу? Ну, понятно, подробности мы сейчас, ребят, не будем обсуждать это слишком долго. Мы как-нибудь отдельно, если вам будет интересно, мы уделим это время. Ты вчера говорил, что у вас еда. Меня что-то заинтересовало, что там она даже разная. кухня вьетнамская, еще какая-то, еще какая-то. Да, какая так как Америка многонациональная страна, здесь много людей разных религий, наций и всего остального. Здесь кухня подразделяется на четыре линии. Ты встаешь в свою очередь, в которую ты хочешь и берешь еду. Например, китайскую кухню, рис с курицей, можешь взять, можешь взять сэндвич, гамбургер или пиццо. Типа американская, да? Да, типа американской еды. И ты что, кушал? Все кушал, все попробовал. Я все попробовал. Все и классно, что тебе все по душе больше? Американская, да. Ну, а тебе больше в России российской все-таки нравится или нет? Ну, борщичка-то хочется, скажи хоть наконец-таки. Да, борщичка-то борщ, хочется? Борщ, пельмешки там, вот это все. Хочется борщичка, нет? Не, не еще нет. Пока не соскучился, да? Скоро будет Новый год, будет Оливье, селедка под шумой. Да, и, так, обязательно. Все будет, ребят. Да, давай, пинай сюда. Спасибо за информацию. Типа, не так, Москва. О! -о, -о. А, руками тоже можно, да? <плёк> Давай, Артем, подавай. <плёк> Надо привязать. Вот так. <плёк> Че ты мне их даешь? <плёк> В угол накидал мне. <плёк> Короче, ребята, наигрались. Нормально. Что это сальто покажешь? Ну или не сальто, что там делал? Давай, тихо. Томас, пока мы там играли, он что-то здесь вытворял. Только аккуратно, не сломай, ладно? Так. А без рук? Артем, иди покажи чего-нибудь еще, а ты. Чего вы тут вытворяли? Показывайте. И на жопу сел. Все впереди, да? О, нифига себе, а ты как? Давай. <смех> все, пойдемте на океан, да? Встретимся там! Фуа. Короче, ребят, идем занырнуть сейчас в океанчик. Волны небольшие, но в принципе это нам не должно пугать. Нормальная игра такая. Слушай, ты, теннис вообще прикольная тема. Получается, когда ты бегаешь, это, это, это грустно, это скучно, это неинтересно. Ты просто бежишь и ты, все, ничего не происходит. А тут как бы интерес. Плюс ты прям пластичный, эластичный туда-сюда в общем, теннис – это классная тема. Да, народ есть. Мексиканцы играли, мы подошли, Игорь, можно с вами? Давайте, семья, муж, женой и ребенок. Ребенок так, блин, работал, играл так вообще. Нас выжил, так лимон. Нормально, нормально, ну, короче, нормально, весело, ребят, что, просто. Теннис, футбол, волейбол. Сейчас, теперь океан, а потом у нас идет по плану Басик. Короче, кайф, просто кайф. Ага, идем. -то. Ребят, ну и день как будто бы нифига не, не выходной день, это рабочий. Да, Джамик? А? Я говорю, как будто сегодня не выходной, а рабочий день, да? Ага. Так мы сегодня поработали, конечно. Тройборье было, да, получается? Да. Это, да. Большой теннис, волейбол, еще был этот футбол плавание. плавание. да, капец. Сейчас домой, ребят, переодеваться, умываться, купаться. И... А завтра с утреца поеду работу еще недельку. И скоро отпуск. Дженька опять, представляете, увиделся со вторым, не с первым, а со вторым, или с первым, ну, короче, который из Екатеринбурга, вон он, стоит, у нас здесь приложение, мы смотрим, где кто есть, я всех друзей туда добавил, мы смотрим по Америке, кто где катится, и встречаемся, когда рядом, вот, в общем, рядом оказались, блин, шик, погода, класс, я иду на аукцион забрать машинку, Астон Мартин, и загружаю, поехали дальше, ребят, работы очень много, все машины надо сегодня успеть, ну, по крайней мере, постараться, и выезжать в Чикаго, да, ребят, вот эта машина, Какая красивая тачка. Да? Неужели так все быстро получится? Открыто. Ключ сказали внутри, я попросил проверить. Окей, вот ключ, как она заводится? Написано, что ключ не могут найти. Видите, он разломанный. Key not found написано. Окей, куда его вставить можно? А куда же его вставить можно? Здесь есть вставлялка такая вот. Блин, ребят, как так, а? Кто-то разломал ключ и бросил. Да. Похоже, я ее не заведу. А, вот так что заводить? Вау! Короче, ребят, проблемы были. Он писал, ставь ключ, я вставил в итоге ключ. Потом он писал, что ключ не обнаружен. А потом написано, что да, ты, ты ставил ключ, пожалуйста, используй ключ. Так, а как нам первую передачу теперь включить? Первую передачу не хочешь включать? А, вот здесь, на драйвинге, окей. Фух, забрали. Я уже думал, все, не заберу я. Здорово. Здорово. Че у тебя неделя нормальная, да? Неделя хорошая, да, вообще. Короче, еще сколько Мы недельку отрабатываем, и все, выходные, каникулы. Да. Устроим, ребята, неделю перерыв, съездим, куда-то отдохнем, в дом заселимся, в наш новый, вам покажем. Что, с колесами вроде проблем нет, да, красивый у тебя новый? Да, новенький поставил. Одно осталось, что есть ты сейчас что получается? куда? еду на Майами, Майами Бич загружаю в дикую Ламборгини да. подготовленная уезжала на Чикаго на обклейку просто человек переслал и что, потом машину. куда? в Чикаго обратно? потом еще не знаю, жду диспетчера заказа ну что, классно, увидимся давай, увидимся пока все, Женька поехала работать я тоже загружаю тачку, на второй этаж хочу ее загрузить и поехали дальше. Ребят, что, инспекцию сделаем быстренько? темнело, рано темнее, 6 часов вечера всего лишь, но а, но хорошо, знаете, 6 часов вечера и никто не частник, у меня одни автосалоны, и поэтому я очень-очень спешил, чтобы сегодня все машины забрать, чтобы уже сегодня выйти отсюда из Флориды, куда-нибудь туда подальше ну и завтра целый день проехать, после завтра начать разгружаться но вроде бы получилось, в автосалон один закрылся в 6, сейчас уже 6.30, наверное, вот это в 7 закрывается я успел машину забрать, а следующий, который в 6 закрывает, я попросил ну, сейлс-менеджера, чтобы он себе машину забрал, я у него из дома заберу. Вроде бы договорились, все нормально, поэтому пока все успеваю. А здесь надо шорли круз забрать. Ага, слышим пик-пик, сейчас заберем. Едем ее грузить на второй этаж. И потом, когда последний буду забирать, там Панамера будет, ее надо, нужно немножечко перегрузить. Быстренько инспекцию сделаем. Еще, ребят, пока машина поднимается, я вам расскажу историю. Значит, Вот там у меня стоит Астон Мартин. Астон Мартин у меня, в принципе, самый низкий, так же как и корвет, который стоит внизу. Корвет внизу он стоит, потому что, ну вы помните, там вот такое место только для таких плоских машин. Поэтому вниз либо корвет, либо Астон Мартин. Раз стоит корвет, он там останется. А Астон Мартин мне оттуда, с конца, надо перегружать вот сюда, в это место. Почему? Потому что внизу будет стоять вот этот Land Rover огромный, здоровый. И над ним ничего больше, как Астон Мартин, не уместится. Но сейчас... Я не могу его перегрузить, потому что мне еще следующий панамеру забирать, и она пойдет в самый конец, потому что она выкидывается последняя. Поэтому вот такими трудностями я сталкиваюсь. Сейчас эту загружаю, чтобы через час, сейчас мне еще ехать за панамерой выгружать ее снова. Такие дела. Видите, как гидравлика быстро? Супер. Ребят, Porsche панамеру забираю. Чувак меня долго ждал, но, в принципе, это, оказывается, локал-деливерщик. Это не менеджер, не sales менеджер То есть, они, видимо, брокер заказал локал-деливери, чтобы этот чувак по локалу доставил мне машину, подождал меня здесь. Ну что, классно? Заморочились они сильно, видимо, сильно нужна машину, чтобы забрала сегодня. Так, ребята, сейчас нам предстоит такая долгая, нудная работа. Придется немножко попотеть все машины верхние выгрузить, потом в обратном порядке загрузить, чтобы, соответственно, удобно было потом выгружать. Я думаю, минут за 40 мне это удастся все сделать, а потом зато будет очень удобно их выгружать. Классно? Классно. Ребят, ну вот так примерно я ее загрузил, Астон Мартин. Сейчас попробуем ее максимально наверх задрать в жопу, чтобы вот в этом месте у меня уместился, уместился вот этот огромный рейндж-ровер, просто громадный. Итак, ребят, здесь, в принципе, один кулак. Вот здесь, конечно, не очень хорошо, но мы сейчас все исправим. Здесь, в принципе, чуть-чуть, а вот здесь сильно задрали. Просто мы сейчас сзади опустим. Видите, как сильно я задрал верхнюю рампу. Ее можно намного-намного ниже, а там выровнять, и все получится шикарно. Ребят, и того, знаете, сколько у меня ушло? На все про все. Сейчас умылся. Полтора часа, представляете? Полтора часа ушло на то, чтобы... Четыре машины выгрузить и обратно их нужно порядке загрузить. Плюс еще ну, Land Rover он очень большой, поэтому приходилось там миллиметражи делать. Но за него хорошо очень платят. Land Rover очень хорошо платят. И плюс еще это раунд трип пойдет. Мне я довожу туда, до Иллинойса, до Чикаго этот автомобиль. А там мне дают что-то, что-то Porsche какой-то, я не помню, Panamer или какой-то еще. за место этого я везу обратно на тот же адрес. То есть очень удобно, правда? Фух, сейчас наливаю чаек, и поехал я, наверное, куда-то на трак-стоп купаться, мыться, переодеваться. Все грязное. Целый день я грузил, но 6 машин загрузил, осилил. Круто, круто. Идем дальше.